всем привет заканчиваем volkswagen я его собрал собрал все что у меня было собрать кроме задней двери потому что на нее чуть-чуть не хватает элементов из недостающего теперь это поубирать в салоне полирнуть крупные соринки какие тут лежат располировать соседние элементы помыть машину хорошо попроверять еще где-то что-то может прям такое явное сильное да там вот это допустим убрать чтобы машину красивую отдать человеку. Ну и тут из такого, что нужно сейчас сделать, пусть по сохнет, это вот этот вот, ну, короче, какой-то раскрывшийся ржавый ржавый трещин. Что нам нужно? Берем, тупим скотч бронировочный, тупим его в соседний элемент, чтобы у нас на свежем лаке он не, не был активен, как свежий. Он и так клеится неплохо, я уже его в стекло четыре раза тупил, а он все равно не тупится. Приклеиваем так, чтобы я работая наждаком не повредил стойку. Это именно под с наждаками. А, сейчас все надо также, как обычно, обжежирить. Сначала водным составом, потом сольвентным составом. собирать все загрязнения потом поработаем с наждачком чуть-чуть с грунтом чуть-чуть с краской да и все собственно и с быстрым лаком саня остался хс сотровский быстрый вообще в ноль жаль ну ладно найдем что-нибудь что у нас там есть быстрое чтобы сегодня к вечеру все располировать, попроверять, и машина была готова к отдаче. Так, все, обезжирено. Теперь э, смотрим, что у нас есть. Нам нужен какой-нибудь более-менее крупный наждачок. Это у нас файн. Сильно крупный тоже не стоит прям сильно брать. Но уже ржавчину надо раскрыть. То есть если я буду тереть суперфайном, я тут буду до завтра тереть. Оно и файме сильно похорошей берет. Отвертки а налазит еще чем-то я не хочу. Мне нужно растереться таким образом, чтобы я все это дело мог загрунтовать с аэрографа, покрасить с аэрографа, и вскрыть, ну хотя бы с маленькой точки на пистолете просто. Так, подготовлено. М -м -м, файн Размотовано. Супер файн вот так. Теперь 1500 Тремовский наждачок. Вручную расшлифовываю себе переход пошире так с запасиком. Оно-то тут понятно, как бы, где он закончится, но я лучше распылюсь, потом располируюсь. И не будет никаких у меня забот тут снимаем скотч следов скотч затуплены никаких не оставляет на свежем лаке еще делаем раз вот так вот тут именно по свежему лаку по граничке туда канавочку всю пропиливаю потому что полировать я тут буду целиком сейчас Чуть-чуть аккуратно завернусь, покажу, как завернуться. А, еще раз все, обезжирить. Завернуться и можно начинать работать. Заклеила я тут все соседнее. Работа аккуратная будет, но надо позаклеиваться все равно. Сделал вот такой отворот скотчем. Именно в том месте, где у меня открытый металл. Опять, да, без него никуда. Хорошо перемешано и тоненько-тоненько. Чисто туда. На этом все. Ждем. Снимаем скотч лишний. Теперь ждем, когда он высохнет. Но ну, я дам, наверное, минут 30. Объясню зачем. Хоть он и тонкий, ну тонкий слой. Но сам грунт простослойный. И надо будет тут чуть-чуть поработать наждачком. чтобы не получилось, что у меня линия от скотча. Она хоть и на отворот, но все равно имеется какая-то. Что она будет видна. Вот. Металл активируется. И на него мы тут будем красить уже. Посмотрим, что получается. Берем Superfine, но чистый, обдутый. Времени прошло минут сорок. Я там был занят другими делами. Сильно я ничего не протираю. Я просто делаю вот такие вот движения. Все, хватит. Если там что-то и было, оно сотрется в любом случае. Берем просто салфетку уже ничего тут не обезжириваю я просто сотру то что может стираться и идем разводиться в аэрограф базу. есть заряд пушка гонка берем аэрограф и Entertool. самое дешевое что было на рынке настраиваем так примерно, примерно во что то теперь в направлении от перехода, то есть вот туда начинаем прокрашивать сейчас просто заливаю сам металл открытый переход раскидаю Чуть-чуть попозже. Ну, надо будет его чуть раскинуть, иначе если так оставить, он будет смотреться полосой. Сейчас сушим, смотрим, что получается. Липкой салфеткой надо все протирать хорошо. Не знаю, как поставить камеру, так чтобы было удобно и снимать, и работать. В общем, все липкой салфеткой. Сейчас вытираем и аккуратненько раскидываем растушеван. Потому что пятно, да оно и под этим углом вам видно. Сейчас чуть давление сброшу, это занад-то высокое. Будем пробовать. Мне эта херня. Смываем. Вообще очку. что у вот. получается. Что не получается. Ну, вообще чело просто. Ты кидываешь вот эту вот шляпу, если так оставить. А ну смывай. Так я сейчас что и хочу? Смыть все нахрен. Так это. и я не пойму, что. Прям капля такая, знаешь, крупная. Это водно-спиртовая бежирка, пока Она все свежая, она раскинет спокойно взяли воду убрали удобно так что-то не что-то пошло не так давай обжирили сразу да не знаю что надо это но дуться высушиться и все да еще салфетки сухими протереться разочек давай Твой аэрограф. Ты Липкая. Сейчас, чтобы этих разводов не было. А можно этой. силиконом намочи. Сейчас липкой пособираю. Весь ворс. Короче, сейчас будем что-то пробовать. Цвет вообще очком. Нет. У меня такое не устраивает. Это я суши. Сейчас Алехандро покажется Мастер-класс. Попробуй. Попробуешь? <звук> Серебро разбавлено хорошо. Ну это и хреново. Что хреново? Что его так оно через аэрограф не пролезет, Ну и так падает каплей. Что? Шо? Пикассо в деле. Выбрал тактику по чуть-чуть. Тык-токи надо. Кукантик прокрасить. Бачок у тебя не попадает. <смех> Ничего. <смех> Ушел на пломби. Ну и что, <смех> я взял, залил изначально так, просушил И оно получилось, что ну, переплыл именно такой <смех> мощный. Можно еще знаешь, что попробовать сделать? Э, в этот. ЛПА шку сейчас налить биндер. То есть есть тоже прозрачная жижа. Тонко кинуть его и влить. Давай попробуем. <сосы> ну темное пятно, Сань. Ну вообще капец, оно темное темное. Подожди, еще ничего нет. Так есть? а что мешает биндерам пройтись? Цвет-то закрытый же все. Ничего нет. Ну оно не светится, по крайней <сосы> мере. Там контур видно. Контр чего? Ну, там. пропила. Да там все протерто и подгрунтовано. Я так понял, ты там только этим и занимался в Харькове, да? Была возможность. Ну, тренировался, было. да? Слушай, я с аэрографа в своей жизни подкрашивал два раза в проемах пропилы. Все. Ну, китейнеры же пропилит тоже хорошо. Мне больше напрягает контур по пропилу. Ну пусть он подсохнет. Его липкая еще салфетка и. В базе, в принципе, сейчас тут еще подсушить и раскидаться и будет у. Ну давай посушим посмотрим. Но это не пена. Раскинулись, как получается. но все да. равно есть такой оттенок, который мне идеально не нравится. О, калка. так лачок залил в lph 400 факел в точку подача на один оборот небольшое давление лачок полутораслойник но здесь нам не количество слоев даже важно а то как он будет себя потом вести при полировке И зону надо перекрыть такую обширную Ему нормально высохнуть минут 15 блин видно Но с этим я ничего не сделал к сожалению к сожалению к сожалению это только перекрас уже нормально именно перекрас делать не локально так кусочком Ах, не нравится мне Так, второй слой нанесен. Кстати, смотрится отсюда еще не так плохо. Лак, видать, что-то свое тоже привнес. Переходной растворитель. Тоненько, тоненько. Это переходник Лехлеровский. Он ультрахаясный. В его составе есть какой-то там компонент, который повторяет по свойствам лак. И там, где матовое становится чуть-чуть глянцевым потом. Его переливать очень не рекомендуется. Так, 3-5 минут. И посмотрим, надо еще раз пропылить. Все нормально. Переходничок отрабатывает свои бабки изумительно. Баллончик не дешевый. Он дороже, чем... Все, что обычно привычно есть на рынке, раза в три. Но реально, так как он работает, допустим, у пол. Даже старый, который я очень любил, баллончик у он так не работал. Оставляем так, как есть, посохнут часа на два. Конечно, виден, под разными углами, по-разному виден. Отсюда, спереди, ну, явно видно такое, как пятнина темная. Сбоку темного не видно, видно светлый вот этот. Именно где росточка сзади. Только светлое видно, темного не видно. Ну, такое. То есть игра. игра Часа через два расклею и выгоню ее на улицу, на солнце. Пусть там досохнет. Ну, сегодня... Короче, тут растянется на два дня. Тут уже с этой машиной в один день работы сегодня как таковой не будет ничего. уже полировать так полировать и верх, и сор на дверях переходы на крыльях везде по кругу, ну, чтобы уже делать так одним днем, потом ее помыть и да отдавать. Так проблем по машине, в принципе, больше никаких нет. Единственное, что меня сейчас огорчает, это, конечно, крыша. Хотелось получить, хотелось, чтобы получилось локально красиво, но видите, серебро, серебро, очень сильно, очень сильно выделяется. Все, ждем. Ну что, продолжим сей автомобиль, уже заканчивать. А, тут борт. Я махом счухал. Осталось ручку поставить, и молвин, их нету просто мной. Нет. Переход. Я еще на улице покажу. Пройдусь. Тут сорт чуть подрезал, его как бы немного было. Тут переход тоже уже убрал, на улице покажу. Сейчас самый интересный переход тот, который самый неудачный, как бы получился именно по выходу своему. Потому что те, они удачные, там просто кругом тирану средней жесткости и все. Так, чем будем работать? У нас есть Минзерна Хевикул 400. Показала себя шикарно. Рупи Зефир шикарно себя показал. Кварц Глос. Я не пробовал. Но Сашка говорит на огонь на среднем круге блеск дает хороший. Сравниваем как бы по скорости работы и цене. Ну пока что работает классно, но в сравнении с этим, если брать финансовую составляющую, то выгоднее пользоваться этой. А это классно пахнет. <coughs> так, э, синий круг такой, э, не жесткий, не мягкий, то есть ни туда, ни сюда. Хорошо так, ляп-ляп-ляп. Это 1500 колокс листочки. Сейчас попробуем, как они располировывают и посмотрим, как оно располирует вот этот выход без работы наждаком. Так, тут по полке все хорошо. А здесь мне не нравится. Сейчас покажу, что. Мне не нравится, во-первых, я его не могу втянуть. Он тянется такой вот линией. Ну, не линией, а матовостью. Сейчас возьму полторушку сухую. Тремовская полторашка сухенькая. Аккуратненько, тут, во-первых, рисак от э, наждака, которым зачухивали, во-вторых, микросор на самом на зоне перехода, когда я расклеился, поддувался, да, где-то подтянул за собой, это два, и три, выбить это все в одну матовость, потому что походу попало чуть-чуть на глянец лаком и оно подтягивается. База тут далеко, то есть база тут вот тут, а переход дальше. Вы знаете, есть моменты, когда база в общем, входит в границу, и тогда уже с переходом ничего не сделать. То есть он будет тянуться четко видной линии. то тут, когда тянется чистоват, его надо зашоркать, то есть чтобы он сошелся матовыми линиями со старым. Покрытием, где делали риску. Вот так. Тогда перехода видно не будет. Вот. То есть матовыми... Сейчас я поймаю. Сам не вижу в камере уже. Вот здесь проходит матовая линия нового волока и старого волока. Она еле различима по как бы по оттенку, так назовем Полируем. Полировать только поролоном, потому что мех вырвет эту линию, она будет щеткой такой, рубанной, как будто через скотч. Ну, кривенькая, но как будто через скотч сделана. То есть мехом не получится сделать ничего. Не забываем что это еще жесткий круг. Угу, уже тянулась, получше, получше, но ее еще можно вот под таким углом, если вот так типа втыкать, знать куда втыкать, ее можно еще просмотреть. Сейчас перебываю круг на мягкий и другой пасты, красный, он, мягенький. жизнь, которая... Так, что-то мне не нравится. Он еще тянется и оттягивается. Походу, мало наждаком. Отчухал, он еще оттягивается. Видно, да? Так, значит, что делаем? Обезжириваем сейчас. Потому что пастами наждак не работает. С пастами. Ну да, его видно сбоку хорошо. Обезжириваем. Сейчас пойду возьму наждак. Тысячку с водой. Аккуратно пройдусь. Потом вот этой полторашкой пройдусь и еще будем его Потому что не врублю, что он тянется. Странно, уже все на заматыванном сидит. Вот такие вот приколы. Да, там везде все получилось, три перехода. А тут со старта не получается хорошо. Так, берем тысячу. Ракелёк мерковский. Где-то вот, вот тут он, да. Так, ну выход на матовой части хороший. Я не улыбаюсь, что он вытягивается, когда полировать начинаю. Сейчас попробую не перебивая полуторки. Синим кругом, опять синей пастой. Хотя тысячку убрать это не так просто. Все равно тянется, слушайте, вот это западло, сейчас окажется, что надо королишка лаком все вскрывать, вообще не урубаюсь, риска, 800 на машинке, сухая, на мягкой подложке, тремовской, Переходной растворитель Тонкий слой припыльный Везде там все идеально Тут тянется Надо было начинать с этого крыла Можно было бы хоть перелачиться И оно нормально Просохло Вот поэтому Переходики иногда Лучше оттягивать целиком лаком. По времени это быстрее. В принципе подготовить вот этот кусочек было по времени гораздо быстрее, чем сидеть вот это сейчас тереть, полировать и теперь ну реально я так смотрю не факт, что оно получится. Что-то оно прямо очень некрасиво. Нам еще нигде не пробиться этой толщиной лака так сейчас санек принесет полторушку двушку сухие а я пока отобью вот так вот кант здесь чтобы не протереться на конту потому что кант это единственное тут место на котором реально можно сделать хороший пропил на конту узенькую линию видно не будет даже если ее типа не полировать, а пробивку будет видно очень хорошо Полторы две. Сразу две. На чем что -то? Свежая закончили? Так можно наверное, попробовать. Не свежую. Ну ладно. Вот что ты делаешь? Все все ну, mm я -hmm. yeah, чайнивается зацеп пошел mm? пошел то есть вот тут хорошо уже сейчас под самым низом чутка Попробуем, попробуем. Что она нам скажет? Так, тут еще надо прямую выбить. Так, тогда давайте сразу и снизу пройдусь. Hmm? Ну, захотелось сделать переход, ты знаешь, я люблю переходы, но, но это да, это, это я не рассчитывал, что по времени у меня не будет достаточно. В принципе, так переход разбился, ну, растянулся хорошо. Чутка еще снизу догреть надо. И рисак выгреть вот тут. Потому что тут рисака нет, рисак есть на старом, вот и красочном. В принципе, неплохо, но все равно чутка я сейчас подогрею, попробую еще. Так, возьмем кружок пожестче. Он гореет лучше. Ну все, переход вытянулся. Спасибо Александру, что он настоял, чтобы я его выточил. Теперь мехом взбодрить вот тут рисак на старом, как окрасочном, но тверже, потому что покрытие полностью сухое. Убрать тысячный рисак тут чуть-чуть и все. Кратенько доснимем. В сборе так все видели. Крыло. Все получилось, выгорели прогрели и, и в огнях по цвету вообще огонь сейчас вот такое полудождливая погодка ну, я считаю что все хорошо конечно маляр небольшое различие видит все-таки там грань какого-то полутона отличается ну в общем то есть просто клиент не заметит никогда такой разницы получилось в принципе гуд мне нравится